добрый добрый день друзья сегодня 13 30 марта 2019 год суббота 15 часов 36 минут я нахожусь в городе уфа приехал из города из города казань и небольшая сводка позитивные такие моменты да. у нас сейчас текущих депозитов 1 миллион шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь точка семь монет призм всего пользователей тысяча сто шестьдесят два пользователя Курс монеты на сегодняшний день, на данную минуту подрастает на 7 процентов, 11 сотых процентов подрастает и 22 рубля 27 копеек стоит сегодня курс одной монеты приз. Друзья, я вам хочу сказать, что буквально через несколько часов я проведу вебинар да, и на вебинаре будут очень интересные новости и также смотрите друзья. Я расскажу, как абсолютно любой человек на планете Земля вообще с нулевым балансом, вообще без вложений может выйти на доход 20, 50, 100 тысяч рублей в месяц и более. Вместе с нами. Приходите на вебинар. Также там будут еще интересные новости. Но об этом всем я расскажу позже. Всем хорошего дня. Жду вас на встрече на вебинаре сегодня в 18.00 по московскому времени.